Чутка. Есть же. Спина должна быть. Как сказал бы ЛДШП. Блять, уже крумбы ушел ну? в рот. Двойку взорвал. Хорошо. Дымите, резать я х выебал. Бронить, дай. А, Давай, давай, и брони дай. Брони дай, я хвоеба. На, на, брони, на. И хп, и хп еще. А давай, Давай, Давай на брони. Дай, дай, дай, дай. дай. Двойку резко Громкую, а он стоит со своей рисом Под подвалом. Медик-гений у нас а -а -а -а. Лучше, лучше, лучше. А что делает блядь? Я сам знаю, блядь, кого реально. Бля, ебать, дебилы, конечно. Просто стало. Давайте эту хуйню не будем тянуть, я. А, обиделся. Я не хочу смотреть на этот кринж ебаный. Под названием Ваша отогровка. Бомба взята. Яха, давай быстрее злась. Заходите на один. Дай Бомба пачку. Потеряна. Бомба взята. Раунд выиграт. Команда. Ой, где-то. Дугавик, блядь. Что такое Дуга? Это, это, это, это, это. А вот ты что, блядь, а тот? Потревол. Давай ты иди, помоги, Карифан. На респере. Вот, мужик. Да, он и без выстрел. меня справляется. Нахуй мне куда идти. А там медик наверху, да? Ага. Точно. Да, да, оба, оба оба их вверх. А пачка у, у них на респели. Пачка у них Мы на респелиле. Вражеский отряд разбил. Смотри, что взору двоих. Да, да. Блять, сверху нашу зашел, сука. Граната! Матрас местный. Бомба украинская. Старик, иди сюда. На нахрен. Понял. На Блять, ну секунды две ни успеш. Слабин. Нет, низ. Не усп... Мы проиграли. Враг обезвредил бомбу. Ага, они холдят вообще, по-моему. Не бы брони накинуть, я хотел. Ну Все, поздравляю вас, партии. А, блядь, какая защита один. Ебать, он красавчик вообще, блядь. Медик так и берет все срывает Блядь... Дурак, дураку, друг, как говорится. Веселая катка. Рукав, центр вверх лежит. Треснешь? Инкинг Лео делает, почему его убивают с ножа? Yes, <laughs> блядь <laughs> Потому, что у меня шумки, <laughs> блядь. <laughs> он шлюхи, он за... блядь, за играет план тип бать, ваншот